Здравствуйте! Продолжаем решение задачи К7, седьмая часть. Мы определили, что значит в предыдущих частях относительное ускорение, переносное ускорение. И нам осталось определить корельс ускорения. Кстати, опять-таки, мы здесь определили вот уже как бы два составляющих складывать ли их вот для определения ускорения а е мы определили два э, то есть переносного ускорения определили две составляющих этого вектора а, оси составляющую то есть центростремительную в данном случае можно сказать в данный момент времени и вращательную составляющую это оказалось направлено внутри плоскости yz то есть лежит в этой плоскости это оказалось перпендикулярно к этой плоскости можно было бы применить тот же рассуждение, что и здесь и найти общую их сумму то есть найти что по вот этим данным мы бы могли определить, что что АЕ равняется чему? корень из А вращательное в квадрате плюс А оси стремительное в квадрате и определить соответственно и направление то есть использовать ну, тот же треугольник Фактически, только теперь для векторов ускорения. Но поскольку это не окончательное ускорение, то не стоит с этим торопиться, что и делают задачи. То есть, не стоит, не стоит этого делать. Это можно сделать будет и в конце. Чему не стоит? Потому что вот эти два составляющих ускорения имеют очень удобные направления. Это у нас... Это у нас оси стремительная. Принадлежит плоскости О Y, Z, А это у нас параллельно оси О X. То есть они очень удобно разлагаются на составляющие. Их сумма уже будет произвольным пространственным вектором. То есть вполне возможно нам при расчетах понадобятся именно эти составляющие. Возможно даже более того мы бы могли и это разложить на оси. То есть фактически Удобно использовать разложение вектора по координатам, где, в данном случае, на координатную плоскость и на одну координатную ось. Поэтому не стоит торопиться складывать, что и делают здесь. Здесь складывалось по другой причине, поскольку этот вектор был уже что искомым вектором. Его нам надо, и надо было определить. Кстати говоря, если уж строго исходить, надо было бы определить, конечно, и угол, который, на который отклоняется этот вектор VA от оси от плоскости Y Z, Но я уже сказал, тангенс вот этого угла, альфа от плоскости, значит, OX, OZY, OZY, он как раз и равен, что? Значит, VE делить на VR. То есть он в принципе дан, раз он и равен, значит что 9,3 делить на 65,3. Но вычисления уже проводить не будем, то есть этот угол задается таким образом. В данном случае не стоит торопиться с этим делать, потому что этот вектор у нас вспомогательный. Нам нужно найти вектор абсолютного ускорения. Вектор переносного ускорения нас задача не интересует. Ну и, соответственно, третьим пунктом мы сейчас перейдем к решению, к определению кориолесового ускорения. Определение кориолесового ускорения. Оно равно, повторяю, удвоенному произведению какого вектора переносного угловой скорости и вектора э, скорости относительной. Напомню, что у нас... В нашем движении, значит, что происходило? Вот этот центр О, вот это у нас ось, ось Z неподвижная, значит, вращение происходило. Значит, скорость VR направлена была по оси Y'. А омега Е было направлена вот таким образом вниз. То есть нам надо найти векторное произведение вот этих двух векторов. Этот угол у нас был равен 30 градусов, значит этот угол у нас соответственно будет равен 150 градусов. То есть по модулю у нас соответственно получится 2 ωe умножить на vr умножить. Это определение векторного произведения векторов. Посмотрите приложение 1 у меня в плейлистах для действия с векторами, чтобы вспомнить. На угол между вот этими двумя векторами. То есть это равняется 2 первый множитель. Омега Е у нас было чему-то равно. Где-то оно тут было у нас. Вот минус 0,93. В данном случае, строго говоря, это модуль, поэтому нам на 0,93 умножить на VR у нас тоже было чему-то равно. Мы находили в первом пункте определение VR. 65,96. Шестьдесят пять, умножить на синус 150 градусов. Это равняется. Это равняется, значит, повторюсь, мы здесь везде берем модули для векторов. А здесь синус 150. он тоже положительный. Ну, 2 умножить на 0,93 умножить на 65,96. Мне просто интересно, я синус 150 сейчас вспомню правильно. Это у нас 150, это то есть 30, то есть 1,2. Ну, посмотрим, посмотрим. Я уже прям боюсь. 2 и 1,2 сокращаем. Получается 65,96 умножить на... 0.93 равняется 61.34 61.34 сантиметр в секунду в квадрате. Проверим кориолесовое ускорения 61 сантиметр в секунду в квадрате. Ну и замечательно. Ну и вот тут сказано, вектор кориолесового ускорения направлен согласно правилу векторного произведения, вот этого векторного произведения, которое я вам здесь и показал. Значит, вот этот вектор, вот этот вектор. Правило правой руки, значит, направляем значит, от первого, я плоскость, в которой лежат эти два вектора множителя, заметаю ладошкой правой руки от первого множителя ко второму. Каким образом? По кратчайшему расстоянию. По кратчайшему расстоянию он у нас будет заметаться вот здесь этот вектор, то есть вот кратчайший угол. А отогнутый большой палец покажет направление кариолисового ускорения. То есть кариолисовое ускорение у меня будет направлено как перпендикулярно плоскости рисунка, то есть параллельно оси Z. То есть направление вектора кариолисового ускорения а кариолисовое. Будет сонаправлен с осью, что? О, x, которую я ввел в начале на рисунке. Итак, у нас есть. Теперь все три вектора слагаемых. Первый, второй и третий вектор слагаемый. Теперь, как они все расположены у нас. Давайте здесь мы вот начертим еще раз. Вот наша точка М. Это плоскость рисунка, это плоскость, значит, YOZ. Вот наша ось Z. Итак, ускорение относительное было направлено по этой штанге. AR. Это у нас ось X. Давайте ось, извиняюсь, это у нас ось Y. Давайте ось x я не буду изображать, она будет изображена вот таким вектором на нас, то есть Далее, то есть ускорение, повторюсь, абсолютно равно сумме, значит, какого относительного плюс переносное плюс кариолиса. Ну вот кариолиса мы только вычисляли, оно направлено что? тоже на нас, то есть вот это кариолисовое ускорение АК. Далее но эту вектор мы изобразили. И осталось как же направлено вектор E. Вектор Е мы он представили как сумму двух векторов. А оси стремительная и А вращательная. При этом вращательное направлено тоже на нас. То есть А вращательное направлено также, же. А, а оси стремительная стремительное направлено что? К оси А оси то. Вот вы видите, что из четырех векторов слагаемых вот этот вектор мы, повторяю, разбили на А оси стремительная плюс А вращательная. Только один не раскладывается на, ось, на оси. Этот уже имеет вполне конкретные проекции. Этот тоже. То есть, что я хочу сказать, что вектор АК это вектор, который рассказывается, что модуль его весь на оси x, на оси y и z, он равен нулю. Вектор А вращательное ⁇ это вектор, который каким образом тоже лежит вдоль оси x, то есть его составляющий на оси y и z равна нулю, значит он весь лежит, его модуль А вращательное на оси x. Далее, вектор А оси стремительное, он у нас весь лежит каким образом на оси Х. то есть на оси x 0, 0. Но еще минус знак, потому что он направлен против оси. Минус. А оси Это если да, мы писали а оси стремительная модуль находили, да, модуль мы его находили. Поэтому здесь проекция будет со знаком минус. Ну а а относительная, значит, имеет две проекции. На ось x он равен нулю, потому что он лежит в плоскости yz. И здесь он будет значить а и AR. Напомню, что нам дан вот этот угол 30 градусов. Поэтому лучше использовать этот угол. Значит, на ось Z это будет AR косинус 30. А на ось Y AR синус 30 градусов. Итак, мы можем вектор А таким образом определить, что в виде проекции. То есть, не векторную сумму искать. Складывать не геометрически вот эти четыре фигуры. Раз, два, три, 4 вектора. А мы можем его взять что? В виде проекции. То есть, проекция вектора А на ось Х. Ну, короче говоря, мы можем просто записать вот так. Вектор А равен. Давайте запишем, просто сложим эти величины. Это что будет? АК плюс А вращательное. Плюс 0,0, да? Ну, давайте, ладно, допишем. Плюс здесь 0, плюс 0, минус а оси стремительное, плюс что ар синус 30 градусов. И здесь что будет? 0, плюс 0, плюс 0, плюс ар косинус 30 градусов. То есть мы нашли, что вектор а по его проекциям, как и это. Проекция на ось х будет а кориолесово плюс а вращательная. Проекция абсолютного скринга на ось Y будет минус A а ось стремительная плюс AR синус 30 градусов. И проекция вектора A а на ось Z будет равна AR косинус 30 градусов. Извините. Если мы подставим значение... Извините, я вот сравнил с решением. Просто сейчас посмотрел. Ну вот, смотрите, AX, AY и AZ. Ну вот единственное, где у нас различается вот этот знак, то есть чего? Вектор AR. У меня он направлен, значит, по оси в положительном направлении. Судя по тому, что там у нас стоят два знака минуса, то есть и здесь стоит минус. Извините. Сейчас будем исправляться. Вот здесь стоит минус. И здесь стоит минус. Соответственно здесь минус. И здесь минус. Здесь минус. И здесь минус. То мы где-то прозевали направление вектора AR. Давайте мы к нему вернемся. Определение AR. Вот тут определение AR. Определение AR у нас будет равняться 2 косинус. Ну все правильно. Косинус 120 градусов. Это будет... Я вот на 0.86 опять и забыл. Здесь поставить минус. Здесь минус. Здесь, соответственно, минус. И этот знак минус говорит о том, что у нас, значит, в естественном трехграннике он не по оси направлен, а что? А против оси. То есть, вот это у нас вектор АР направлен против оси. Он замедляет скорость. В этот момент... Да, да, да. Относительную скорость замедляет. Соответственно, этот вектор, да, у нас направлен, да, все правильно, направлен вот сюда. Ну, вот этот угол, мы бы 30 отсчитывали. Это вектор AR. И знаки правильные в решении. Осталось подставить числовые данные, найти каждую проекцию. Давайте подставим, Акариольс у нас равняется 6134. То есть АХ равняется 6134 плюс А вращательное равняется 102. Мы пишем по модулю знак минус там касался знаков то есть это будет равняться 163 34 сантиметра в секунду в квадрате так минус а оси стремительная А оси стремительно у нас равняется 865 а y равняется минус 865 минус а релисительно а Где у нас у нас? А релитивистское вот оно. 355, 31. 355, 31. 355, 31 умножить на синус 30 на одну вторую. Это будет равняться. Ну, давайте, 355. 31. Делим пополам. Равняется семьдесят семь шестьдесят и плюс восемь запитаю шестьдесят восемьдесят шесть, триста тридцать один. Минус сто восемьдесят минус 186 тридцать один так. А Z у нас будет равняться. Соответственно, минус. 355, 31 умножить на 0.866. Это будет равняться на ну, все. У нас приближенно. Хотя это было точно как раз таки. Но сейчас будет приближенный вариант. 355.31 умножить на 0.866. Это равняется 307. 70, 307, 7, минус 307, 70. Минус 307, 70. Извиняюсь, а почему я здесь знал? Минус, минус, да, все правильно. Минус AR на 0,866. Итого у нас получается, что вектор А равен корень из x квадрат плюс а квадрат плюс а квадрат а его направление можно определить с помощью направляющих углов косинус альфа x косинус альфа y и косинус альфа z